Друзья, привет! С вами магазин 812 фото. И сегодня необычный выпуск. Потому что он не для фотографов и видеографов, а для ваших друзей и близких. В двери праздников вы наверняка задумываетесь, что подарить вашим друзьям-фотографам. Итак, сегодня видео специально для вас. Мы подготовили для вас товары, которые вы можете подарить вашим друзьям-фотографам на Новый год, на день рождения, да или на день фотографа, в конце концов. Давайте сначала рассмотрим товары в категории до 2000 рублей. Итак, начнем с самого необычного. Это хлопушка операторская. Она прекрасно впишется как в интерьер, так и будет крайне полезной на съемках видео. Выглядит очень стильно, будет приятно получить в подарок. Едем дальше. Целой группой товаров, которые вы можете подарить в категории до 2000 рублей, это разного рода очистительные средства. Это могут быть как специальные салфетки микрофибры определенного цвета, которые помогают выставить баланс белого, так называемые серые карты. Затем разного рода наборы для очистки. Также это могут быть отдельно такие вот карандаши, лэнспены. Они помогут вашим друзьям держать свою оптику и свои камеры в чистоте и исправности. Итак, едем дальше. Защита. Защита очень важна для наших драгоценных камер. Для этого у нас есть вот такие вот наборы защитных стекол на экраны. Они клеятся на электростатике, никакого клея можно использовать повторно обеспечат достойную защиту, при этом не искажают картинку и не, не ухудшают внешний вид вашей камеры. Так, дальше из универсальных товаров, что у нас есть, это ремешки. Ремни у нас есть разные: змить, наплечный ремешок, можно вот таким вот веселыми. Они такого же размера, они чуть-чуть помягче. Есть огромное у нас количество расцветок, это все вышивка, это не печать, не рисунок, это все приятное на ощупь. Есть вот такие вот широкие для больших зеркалок, есть потоньше для камер поменьше. Дальше. Есть вот такой вот плечевой ремень, надевается он через голову. Позволяет разгрузить драгоценную нашу шею. Камера в этот момент удобно находится в районе пояса. Едем дальше. На замену стандартного ремешка есть вот такой вот черный, вполне себе элегантный, неопреновый ремень. Он поможет разгрузить шею за счет того, что он мягче, шире. Плюс у него есть вот такие вот прекрасные карабины который позволит в нужный момент отстегнуть ремень, чтобы он не мешался. Например, если камера находится на штативе. Есть вот такой вот кистевой ремень. Он позволит отгрузить запястье, и обезопасит и повысит комфорт от использования фотоаппарата длительного времени. Едем дальше. Из универсальных у нас еще есть штативы. Есть вот такие вот мягкие гориллоподы, они гнутся, они занимают мало места, их можно обвить вокруг перил, деревьев, поставить куда угодно, на любую неровную поверхность, выровнять их, занимают мало места. Я лично такой вот большего размера всегда вожу с собой в поездки, когда я не хочу таскать большой штатив. Дальше, если совсем нет штатива, а хочется, хочешь. Что-то небольшое, компактное, при этом надежное. Есть вот такой вот маленький штативчик. Он может выступать как настольный, также может выступать как напольный. Он полтора метра высотой и свои деньги отрабатывает на сто процентов. Дальше у нас есть вот такие вот прекрасные моноподы для того, чтобы уменьшить вибрации от рук. Прекрасная вещь, компактная, может быть использована как ручка для софтбоксов, применение безграничное. Дальше. Если у ваших друзей есть вспышка, то они наверняка пользуются аккумуляторами, либо батарейками. У нас есть, пожалуй, лучшие аккумуляторы на рынке, это Enelup, производство Panasonic. Можете, конечно, про них почитать, но поверьте, это самое лучшее, что есть. Продаются по 4 штуки. Прекрасная вещь, незаменима при работе со спушками. Фильтры на объективы. Тут немножко сложнее. Тут желательно знать, какой объектив и какая у него резьба фронтальная, чтобы подобрать именно нужный вашему другу. Либо можно купить самый большой, это 77 мм, либо 82 мм. И дальше ваш друг уже докупит под свои, под свои объективы специальные переходные кольца. Они недорогие. И сможет использовать один самый большой фильтр на всех своих объективах. Вот такие вот у нас недавно появились прекрасные фильтры. Плевизационные, защитные, UV-фильтры, нд фильтры, -фильтры все что угодно. Вот Плевизационные, самые, наверное, полезные при съемке на улице и при съемке каких-то предметов. Дальше. Память. Память очень важна для фотоаппарата. На памяти лучше не скупиться, покупать проверенные карточки с хорошими показателями, потому что потерять снимки очень печально. Есть вот такие вот прекрасные сандиски. SD-карточки практически можно вставить в любую камеру, как любительскую, так и полупрофессиональную и профессиональную. Бывают разных размеров, скорости, зависит от вашего бюджета. Дальше из интересного есть вот такая вот, это подойдет видеографу, скейтер, на него крепится камера и возится по гладкой поверхности. И она позволяет получить абсолютно уникальные кадры и занимает крайне мало места, удобного в использовании, проста, ломаться тут нечему и отрабатывает свои деньги на 100%. Дальше. Если у вас вдруг завалялась какая-то старая оптика советская от старых фотоаппаратов где-то на даче, либо дома от ваших родителей, либо дедушек с бабушкой, и они никак не используются, можете найти его, отряхнуть, подарить его своему другу, но не забудьте к нему прикупить переходник под камеру вашего друга. Либо это Кеннон, либо это Никон. Есть вот такие вот переходные колечки специальные Они накручиваются на объектив и потом вставляются в камеру. Старые советские объективы дают очень интересную картинку. И я уверен, ваш друг будет очень рад этому подарку. Это были самые интересные, на мой взгляд, товары в категории до 2000 Естественно, носить огромное количество разного рода переходников, винтов, болтов, всякой мелочевки, которая, возможно, нужна вашим друзьям. Вы можете у них посоветоваться, что им нужно, и уже подобрать. Итак, сегодня я вам вкратце рассказал, что можно подарить вашим друзьям, фотографам и видеографам на предстоящие праздники. Спасибо, что уделили нам свое время. Прекрасных вам праздников. Делайте хорошие подарки и получайте такие же. Удачи!